Всем здравствуйте, меня зовут Светлана Мостовская, я консультант и преподаватель в школе китайской метафизики Натальи Пугачевой. И сегодня мы с вами продолжаем серию видео, посвященную такому замечательному инструменту, как 12 дворцов Бадзи. Напомню, чтобы построить 12 дворцов, вы должны знать час своего рождения, то есть... Если вам неизвестен час своего рождения, то пока что воспользоваться 12 дворцами вы не можете, но в то же время 12 дворцов – это один из инструментов, который помогает восстановить ваш час рождения. И для тех, кто знает свой час рождения или не знает свой час рождения, интересуется этой темой, мы все, наша школа приглашает всех вас на закрытый мастер-класс, который состоится этой весной, посвященный... Подробному изучению 12 дворцов. То есть в этом мастер-классе мы с вами будем досконально изучать каждый дворец судьбы, их 12. Каждый из 12 дворцов судьбы отвечает за ту или иную сферу в жизни человека, в зависимости от того, какое божество находится в этом дворце, какие символические звезды, на какой позиции находится этот дворец, подключен ли он к карте или приходящему десятилетнему такту удачи. Полезные и неполезные элементы содержит тот или иной дворец. Можно спрогнозировать характер человека, события, которые могут произойти в жизни человека. И активизировав определенные сферы жизни, можно улучшить свою судьбу. Сегодня мы с вами разберем дворец друзей. Восьмой дворец, дворец друзей. На самом деле этот дворец в древних книгах называется «Дворец слуг и рабов». То есть ну, на современный лад этот, этот, этот, этот дворец называется «Дворец друзей». Этот дворец описывает отношения человека с друзьями, то, что он может получить в результате общения с людьми. Если дворец братьев и сестер, это круг общения в большей степени человека с людьми, с которыми ну, не то чтобы он вы, вынужден общаться, предположим, это какие-то одноклассники, Классники. это какая-то социальная группа человек может не выбирать эту эту группу либо социальную либо по интересам но он вынужден да там находиться это братья и сестры в буквальном смысле то дворец друзей это дворец который отражает общение человека с людьми из разных сословий из разных социальных групп это сотрудники, в буквальном смысле друзья, то есть люди, с которыми человек может работать, дружить. Но э, данный дворец, он ну, в большей степени как бы немного расширен. Этот дворец показывает, насколько хорошо человек вписывается в общество. Да? И он сопряжен, если посмотреть в карте Бадзи в основной, Дворец месяца, да, то есть это дворец внешнего тайчи, это дворец карьеры, да, это дворец социальных каких-то контактов, то он пересекается по смыслу с этим столпом. То есть этот дворец, дворец друзей показывает, насколько хорошо может человек построить какие-то отношения с людьми, дружить, в в как, ну, как, над каким-то проектом работать. И, в принципе, с точки зрения китайцев этот дворец достаточно важен по причине того, что если у человека в этом дворце находятся благоприятные элементы или хорошие символические звезды, например, та же самая путешествующая лошадь – это хороший признак для этого дворца, то это говорит о том, что человек может завязать полезные контакты для себя и, соответственно, получить какую-то выгоду. То есть человек может рассчитывать на какие-то ну, судьбоносные встречи, да, когда иногда попадаются на пути люди, которые помогают, которые э, могут какие-то предложения выгодные сделать. И, соответственно, человек может за счет этого чего-то достигнуть. То есть у китайцев это называется «ен фэн». И если у человека этот дворец благоприятный, да, то есть вот в данном конкретном случае дворец друзей здесь стоит э, «свинья», или «Седьмой убийца» для этой карты. Если надо посмотреть, благоприятен или неблагоприятен элемент, если это благоприятный элемент, еще раз напомним, что мы смотрим «Земные ветви», то человек может хорошо работать в коллективе над проектами какими-то коллективными, да, то есть он будет ливаться вот в этот коллектив и их хорошо взаимодействовать. Он может хорошо на равных общаться с представителями разных сословий, заботиться об общественном благе. То есть, ну, в принципе, все мы люди социальные, особенно в современном мире, и это очень большой бонус, когда у человека хороший дворец. Также можно посмотреть, какое божество находится в этом дворце. Божество мы определяем по элементу личности, вы должны... Посмотреть день, какого элемента личности вырождены, всего у нас их 10, 5 стихий, по, по 2 элемента в каждой стихии, янский элемент и иньский элемент. И если, предположим, у человека находится братства да, до в этом дворце то человек может как правило найти подход к разным людям посмотреть на ситуацию глазами другого человека то есть ему понятно да, какие-то внутренние мотивы людей это может быть психолог хороший социальный работник опять-таки друзья помимо того что мы описываем божества мы должны понимать благоприятен этот элемент для той или иной карты или нет если или нет благоприятен то человек проявляет себя в ну, как бы этот дворец ему помогает хорошо да на этом поприще себя зарекомендовать. Если элемент неблагоприятен, а благоприятен или нет, мы с вами как раз будем проходить на закрытом мастер-классе, который пройдет эти, этой весной. Если вас заинтересовал этот мастер-класс, то вы можете проходить по ссылке, регистрироваться на участие по самой льготной, выгодной цене. Если элемент неблагоприятен, то человек все равно будет тоже обладать скажем так, такими навыками, да, то есть он будет понимать других людей, он сможет войти в ситуацию какого-то человека, но э, иной раз это будет просто иногда ему приносить неприятности, да, то есть ну, люди могут не так э, активно реагировать на него хорошо, да, благо, благо, благожелательно, или же у него могут быть какие-то препоны. Для реализации этих планов. Если в дворце друзей стоит грабитель богатства, то э, человек может быть хорошо конкурентен, да, то есть он может хорошо конкуренцию переносить да, в социальных группах, в, в коллективе, э, нащупывать какие-то болевые точки э, в других людях, тоже понимать их э, мотивы понимать, как бы да, по какой схеме люди действуют и за счет этого выстраивать отношения. Если в дворце друзей стоит дух наслаждения, это нормальное самовыражение, то человек может в приятной манере хорошо сотрудничать с людьми, потому что дух наслаждения это такое бытие, которое не хочет ругаться, да? это как правило какой-то интеллигентный подход, это человек, который любит комфорт, чтобы все было приятно, мило. И за счет этого он может взаимодействовать. Если стоит, стоит вызов власти, в «Дворце друзей» то считается, что человек может немножко либо на него могут эти социальные группы давить, да, то есть какие-то вот вызовы, скажем так, организовывать, либо сам человек может организовывать других людей на необычные какие-то рискованные занятия, потому что вызов власти — это более агрессивное э, самовыражение. Если в «Дворце друзей» стоит склонность к богатству, то считается, что, естественно, если этот элемент полезен, человек может хорошо зарабатывать в сетевых проектах, в сетевой маркетинг, то есть делать деньги за счет взаимодействия с людьми. Если там стоит в дворце, восьмом дворце друзей, прямое богатство, то тоже считается, что человек может зарабатывать на общение с людьми. Но это в большей степени такие стабильные деньги, когда человек с кем-то дружит, то его устроил там по знакомству с друзей на какую-то службу и он получает за счет этого деньги. Если стоит семь, убийца на седьмой позиции как в данной конкретной карте, да, то считается, что человек может контролировать очень как бы командовать пытаться вот в социальной группе как критиковать повышенно то да, есть ну то есть вот такие агрессивные божества в этом дворце агрессивные божества как там, седьмой убийца вызов власти когда может подавлять человека, группы эти это склонность богатства тоже использование к, как бы этих групп своих целей то есть дружу ради денег дружу ради того чтобы кем-то манипулировать дружу ради того чтобы превосходство своего показывать перед кем-то. Ну, кем но это не самые лучшие божества считаются в этом 2 но в любом случае да, карта уже имеет место быть такая, какая есть, и надо просто в позитивном ключе пытаться использовать. И, соответственно, иногда бывает деспотичный контроль своих друзей, своих коллег. И иногда бывает так, что наоборот люди давят на этого человека, там пытаются ограничить в чем-то. Если в карте в дворце друзей стоят э, стоит «Косая печать», то считается, что человек может, например, хорошо себя проявлять в каких-то неформальных объединениях. Да, это не только, например, там, клуб метафизики, фуршуй, но у нас достаточно много других организаций, таких не совсем стандартных, да, какие-то течения вот молодежные, какие-то там политические течения, какие-то, может быть, в чем-то и религиозные течения. То есть человек может в этой сфере себя чувствовать прекрасно и реализовываться и ему это будет интересно хорошо когда стоит в дворце друзей прямая печать это очень хороший признак считается что опять таки если это прямая печать благоприятно считается что человек будет получать поддержку потому что ресурс это все что нас поддерживает человек будет получать поддержку от окружения у него будут он будет строить контакты тоже с применением ресурсов, это у нас обычно воспитание, интеллект, это у нас знание, то есть он будет таким образом прокладывать себе дорогу. Ну и наличие хороших символических звезд в этом дворце тоже делает его достаточно положительным. Итак, друзья, сегодня мы с вами поверхностно, еще раз повторюсь, рассмотрели дворец номер 8, дворец друзей, который очень важен в современной жизни. Если вы хотите, еще раз повторюсь, что более подробно узнать про дворцы, узнать про то, как они работают, как они взаимодействуют с картой, то милости просим на наш закрытый мастер-класс. Закрытый мастер-класс — это будет серия уроков, то есть это далеко не один мастер-класс, класс это будет порядка 10 уроков где мы будем 10-12 даже может быть где мы будем работать только на ваших картах все правила будем отрабатывать на карте группы на картах из группы и если вам интересно участие забронируйте это участие по самой низкой цене за заблаговременно по ссылке которая появится ниже также если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. В следующем видео мы с вами разберем девятый дворец, дворец риска и болезни. Это тоже достаточно важный дворец, который показывает отношение человека, вообще как он себя может проявить, насколько ему благоприятно, когда, ну, либо он заболевает в буквальном смысле, либо он попадает в такие какие-то жизненные обстоятельства, как говорят, как, как, когда почва уходит из-под ног, да, то есть какие-то форс какие-то кризисы, какие-то эпидемии в том числе, да, будем как бы злободневны, на злобу дня, как говорится, и э, в зависимости от того, благоприятен этот или не благоприятен дворец, мы можем порекомендовать человеку либо экстримом заниматься, там, какие-то профессии, да, военный, хирург, когда человек может рисковать и от того от его решения, от его ситуации, в которую он может попадать, в буквальном смысле даже жизнь зависит. Тоже этот дворец важен для бизнесменов, потому что бизнес у нас сопряжен очень сильно с риском. И в следующем видео мы с вами поговорим об этом дворце. Всего хорошего, до встречи!